Чтобы прокормить семью, я работаю на атомной станции каждый день. И у меня дома три головных рта. И это только у младшего.